Знаешь, чувство, будто я помню то, чего не было. Или я просто схожу с ума. Линии огня. Кто я без тебя? И кто ты без меня? Мы так и не сделали шаг навстречу к безумной стихии. Ни свет и ни тьма, ни друг и не враг, ни хорошие и не плохие. Мы просто не встретили, не заметили друг друга на пути. Небо, в ответе ли гороскопы, ли считай до десяти, И открывай глаза, Может в этот миг сойдутся корабли. Это лишь матрица, а мы лишь единицы и нули. Кем бы ты был со мной, кем бы я был с тобой? Я снова теряюсь в толпе, на проклятых перекрестках Между прошлым и будущим, в осколках и отголосках Но я все еще сердцем чувствую, будто что-то упустил От одиночества опустил мой мир, словно Silent Hill мне не хватает слов не хватает снов ты в моей крови это была любовь только не было никакой любви история I'm not afraid. Алмаз. жаль, что она.